В Ситрояне стоит ремень ГРМ, а не цепь, как например в Ниссане. Этот ремень требует замены каждые 60 тысяч километров. Мне неизвестно, когда последний раз менялся ремень ГРМ, и менялся ли он вообще по регламенту. Поэтому первым делом я приступил к его замене. Попутно вылезло очень много всякого интересного, всяких недостатков и недочетов, на несколько серий хватит. Не переключайтесь. Для того, чтобы не рисковать, я решил поменять ремень ГРМ. Это, по сути, единственный пункт, который может оказаться критичным для этой машины. Так как на улице похолодало, я решил не делать это сам. Начал обзванивать сервисы. Есть такой сервис, французский гараж. Вот я на его фоне стою. Не знаю, видно, нет? Они занимаются только Peugeot Citroёn. Они открыли новую точку и в связи с этим хорошие скидки дают. Я подумал, что 4800 не та сумма... Которую, которую надо экономить, чем, нежели чем возиться на морозе самому самостоятельно, ковыряясь, что-нибудь сломав и так далее. А они сделают за три часа. Предварительно я купил запчасти. Новые сальники коленвала и распредвала, которые планирую заменить, раз мы разбираем этот узел. И комплект ГРМ фирмы Ина, куда входит сам ремень ГРМ натяжитель и два натяжных ролика с креплением, и помпа, она же водяной насос. Первым делом снимаем опору двигателя, чтобы получить доступ к крышке ГРМ. Надрывы, надрывы. Ремешок приехал, он немножечко в масле, может быть не немножечко. Ну, ребята, сейчас проверят, посмотрят. Я еще на ней в Москву собирался поехать. Сейчас мы поднимаем машину, чтобы вставить фиксатор коленвала и зафиксировать его в верхней мертвой точке. плохо так масло льется откуда ли а она из-под этого Сюда, да отсюда. оттуда да все отсюда, в следующей да, серии да. расскажу как решал проблему с течью масла все. Фиксация. Ну, вошла под самое самое небольшое да Это вы метки выставили правильно понимаю я подбил, подбил. Mm -hmm. Mm -hmm. машину опустили обратно вниз теперь поддомкрачиваем двигатель чтобы снять кожух ремня ГРМ и, собственно, вытащить сам ГРМ. Ну во что встал похож ремень, который прежний хозяин не менял. Сальника нет. Мастер его уже вытащил. сальник одели сейчас будем замывать от масла все что все что в масле <вес> ухожу Там две гайки получается, да? Ну, она, ты, ты, ты, ты, ты, ты. Ага, я понял. Эта шестерня называется фазовращатель. А вот задубевший сальник за ним Ну, все равно так все. Задубел. Ну, все. Сейчас мастер с помощью обломка сверла фиксирует шестерню по метке. Потом мне позвонили с работы и мне пришлось отлучиться. Пока меня не было, ребята заменили остальные детали и накинули ремень ГРМ, предварительно выставив метки. Вот она резка. Видно, да? Стрелочка упирается в эту риску. Это показатель того, что натяжитель взведен уже все. Да? Правильно. Далее у нас происходит сборка в обратной последовательности. Сначала кожухи, крышки, шкивы и так далее. Ремень установили, все собрали в обратном порядке, все нормально, завели и выдало ошибку слабое давление масла. Машина начинает пищать, ругаться, что срочно в сервис и так далее. На всякий случай проверили всю проводку, выкрутили датчик, крутили, но проблема была внутри двигателя. Так как ехать с горячей лампочкой давления масла очень рискованно, потому что это прямой путь к смерти двигателя. Было решено оставить машину на ночь в сервисе. Утром придет моторист, который разберет все и посмотрит, в чем проблема. Утром мне позвонили из сервиса, и там они собрали консилиум специалистов, которые высказали предположение, что проблема в масляном насосе, которая впоследствии подтвердилась. Скорее всего, заело редукционный клапан в открытом положении, и он просто не держал давление, просто... То давление, которое накачивал насос, сразу уходило, обратно сливалось в двигатель. Заказали новый оригинальный насос. А французский гараж, он работает только с оригинальными запчастями. Они не хотят брать на себя риски. И все лотереи связаны с левыми деталями. И... Ну На вопрос ребятам, ребят, давайте разберем насос, наверняка там этот клапан можно почистить, пошлифануть и обратно поставить. Они говорят, мы это не делаем, потому что нет гарантии того, что не заводская сборка детали будет работать. Ну что ж, мне, мне ничего не оставалось, как согласиться, потому что сам я точно в таком состоянии, это на эвакуаторе куда-то тащить ее делать, это было вырезало все равно дороже. Насос стоил что-то в районе 10 тысяч рублей, ну плюс его замена, как бы в течение дня они поменяли, вечером они ждали, когда я приеду, привезу масло. В мое отсутствие мастера установили новый масляный насос. После работы вечером я привез масло. Потому что я его купил, как обычно, несколько канистр в гараже лежало. И мы вместе сделали пробный запуск. Вот так выглядит двигатель с замененным масляным насосом. В отличие от большинства других двигателей, здесь можно его увидеть снаружи. Вот эта белая часть за шкивом коленвала есть масляный насос. Сейчас мастер заливает масло свежее. После чего вручную прокрутит двигатель, прогонит по всем каналам и будем его запускать. А нет, еще сходит. Да? Ну нет, там есть, но это как-то предварительно. Не видно. Бесполезно. Новый насос, машинка хорошо завелась, хорошо, тихо работает. Сносу теперь не будет. Да вот вы раскрутили это к нему. А, вот, нет, оно, да не это надо. Насос-то сам человек, А, вот только надо уходить. Ну здесь желез... они железные А вы, вот, что, что изнашивается В них? по корпусу, либо здесь вырвадка идет, либо по, по этой плоскости. Uh -huh. вот. и ну собственно все слишком ну, тоже стальная ничего не бывает ну как и эти остальные вещи тоже ничего не бывает вы, даже здесь идет выработка не начинает болтаться это тоже как один редукционный Клап редукционный здесь собственно он двигается но во всяком случае сейчас да снят вот, он uh -huh. двигается от черти ты смотрел а здесь есть на такой шикарный шикарный но... фокус пена угу uh -huh. вот Задиры такие. Возможно, в какой-то момент он там... А вытаскивается попал. он вверх, да? Да. Ну, вот на сустав стоит, да. Здесь а если дырку просверлить и расклинить его, как вот на Жигулях сделано, как на Волге сделано? Ну, так можно, можно все что угодно. Можно вытащить, да, и обратно там заприкать, насколько это будет герметично, насколько это будет... А да, Там герметичность не нужна, там плунжер держится. Ну, да. Ну, ну я бы поставил эксперимент, если честно. Ну, раз уж делаем, да ладно, хорошо, да, вы сделали. Да, да. Можно попробовать, почему бы и нет, да? Как бы. Вопрос тут, одна вот, для, для себя что-то... оригинальное французское качество? Ну, хорошо, что-то. Очень дорогие на Ну вот, вот он. Мне собственно, это уже Угу. В итоге, после сборки, машина проехала почти год. После этой переборки с заменой масляного насоса. Все нормально, нигде давление не травит, ничего. Но вылезла куча других проблем. Я думаю, вы видели там потеки масла из-под масляного теплообменника. С масляным фильтром, который я ее вытаскивал, ставил два раза. Всякий раз оно текло. Я там решал вопросы с новыми прокладками, герметиками и прочих дребедей. В итоге... В итоге замена репня ГРМ, который изначально планировал, что будет стоить 4800, как мы договорились с мастерами, вылезла в 30 тысяч с ГРМ, с работой и так далее. К этому еще надо прибавить стоимость комплекта ГРМ, да, вот фирмы Ин, которую вы видели на в начале видео. Пару слов о сервисе Французский гараж. Не скажу, что ребята работают плохо там и прочее, все же любят обсирать эти сервисы, но ребята профессионалы, они работают только этими автомобилями, с этими марками, но их подход мне не близок в том смысле, что я сам всегда пытаюсь разобрать этот узел, посмотреть, может быть, его можно спасти. И редукционный клапан в теории можно было там рассверлить, потом закернить, нафигачить герметикой, и он бы еще хрен знает сколько поработал бы, потому что износа на самом масляном насосе не было. Но, опять-таки, их подход он диктуется доводами разума. Да, как бы зачем им что-то делать там с неизвестным результатом, если я запарю двигатель после моего работы, ну это будет мой косяк. А если их, им придется платить. Это дело, что они снимают с себя риски. Да, в этом и есть разница между тем, что ты делаешь своими руками, и то, что делают тебе в автосервисе. По результатам. На следующий день я уже был на машине, давление масла было в норме, ремень ГРМ был заменен. Год машина спокойно ездила, и ездит до сих пор Проедет еще, ну, за год я проехал, правда, на ней 1015 примерно на скидку, чтобы вы понимали. Ну, еще запас на несколько лет такой езды, как у меня. Потому что у меня не только одна, не одна эта машина.